при поддержке группы «Живая сталь». Позвоночный столб, позвоночник, колюмна вертебрались, имеет метамерное строение и состоит из отдельных костных сегментов позвонков, вертебра. Основными функциями позвоночного стола являются опора, защита спинного мозга и участие в движении туловища и головы. Позвоночник является основной частью осевого скелета человека и состоит из 33-34 позвонков. Позвонки последовательно соединены друг с другом в вертикальном положении и удерживаются вместе с вязками, межпозвоночными дисками и суставами. Тело позвонка несет основную нагрузку, поэтому размер тел позвонков увеличивается сверху вниз. В позвоночном столбе различают пять отделов. Шейный отдел имеет семь шейных позвонков. Шейный позвонок – вертебра cervicalis. Первый позвонок в данного отдела сочленяется с черепом. Грудной отдел. Состоит из 12 позвонков, которые сочлены также с 12 парами ребер. Грудной позвонок. Вертебра тарацика. Поясничный отдел. Представлен пятью позвонками, не имеющими сочленения, как в других отделах, что отличает поясничный отдел от других наибольшей подвижностью. Поясничный позвонок. Вертебра лумбалис. Крестцовый отдел. Крестец. Ос сакрум. Состоит из пяти позвоночных сегментов, которые в конечном итоге срастаются и образуют единую кость – крестец. Крестец сочленяется с двумя тазовыми костями. Копчиковый отдел – оскоцигис. По своей сути является рудиментарным отделом и состоит из трех-пяти позвонков, которые также могут быть сращенными между собой. Позвоночный столб имеет изгибы, так называемый лордоз и кифоз. Лордозом называют те отделы позвоночника, которые выгнуты вентрально вперед. К данным отделам позвоночника относятся шейный и поясничный. Кифозом называются те отделы позвоночника, которые выгнуты дорсально назад. К данным отделам позвоночника относятся грудной и крестцовый. Данные изгибы позвоночного столба способствуют сохранению человеком равновесия, а также смягчают нагрузки, получаемые позвоночником во время бега, прыжков и других различных движений. Вся информация в видео предоставлена исключительно для образовательных и научных целей. Автор не одобряет самолечение или использование фармакологических препаратов без должного медицинского обследования и консультации врача. Автор не преследует коммерческих целей. Вся поддержка идет исключительно на развитие проекта «Наше тело» в целом. «Знание – это достояние человека».